Я Ларя Серебрянская, wellness coach, врач-диетолог, психотерапевт, специалист по работе с клиентами с расстройствами пищевого поведения, организатор проекта «Диетология для всех» и международного сообщества велнес консультантов диетологов также бизнес-тренер. Однажды в группу пришло сообщение, и мой знакомый дал рецепт несчастья. Хочу поделиться с вами. Сразу предупреждаю. Его записывать в вашу книгу рецептов не стоит. Итак, алгоритм несчастья. Первое, что нужно сделать, это обесценить то, что имеешь. К примеру, работу, себя, образование, свои достижения, успехи детей. И второе, придать важность тому, чего не имеешь. К примеру, денег. Любви, здоровья, престижной работы, красивой одежды и тому подобное. Как говорится, трава на лужайке у соседа всегда зеленее. Как вам такие рекомендации? Внимание, вот именно этим советом пользоваться мы с вами, конечно же, не будем. Для того, чтобы получить составляющие счастья, сделать, как вы понимаете, все нужно будет с точностью до наоборот. А теперь серьезно о счастье. Что же такое счастье? Поэт Эдуарда Садов написал следующее. «А счастье, по-моему, просто, бывает разного роста, от кочки и до козбека, в зависимости от человека». Действительно, для одного обязательным атрибутом счастья является богатство, а другой совсем не задумывается об этом, ему важен духовный рост». Для многих счастье в их детях. Они без устали вкладывают в них всю свою любовь и заботу. Одним нужно быть известными и знаменитыми, а другим по вкусу тихая и спокойная жизнь в кругу своих близких. Жить в мирной стране без войны – тоже неимоверное счастье. Счастье для меня – это когда все мои родные и близкие живы и здоровы. Когда мы всей семьей собираемся вечером за ужином, а по выходным проводим вместе время. Счастье – это когда тебя любят и понимают, когда сам любишь и не ожидаешь ничего взамен. Это здоровье и энергия, достижение желаемого и наслаждение от процесса, творчество и любимое дело и многое-многое другое. Как же я понимаю, что счастлива в данный момент? Такие моменты просто спокойно и очень уютно внутри себя и в этом мире. Это значит быть собой и радоваться жизни такой, какая она есть. Жить сегодняшним днем, наслаждаться каждой минутой и с благодарностью воспринимать то, что дает мне жизнь в любых ее проявлениях. Принятие себя разной с разными эмоциями действиями и состоянием это наслаждение всей полнотой и гаммы чувств которые мне доступны принятие ситуации такой какая она есть без надумывания предрассудков избегания и прятания восприятие мира из себя как гармоничную его составляющую длительное время Моим вдохновляющим выражением было следующее. Обрати свой взор к солнцу, и все тени останутся позади тебя. Для меня здесь очень много смысла и душевного покоя. Как я думаю, что делает женщину счастливой? Женщину счастливой делает она сама. Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливой или несчастной, просто смешно. И ключевым является состояние гармонии и блаженства. Это когда находятся в балансе четыре сферы жизни. Тело, дело, любовь и смысл. Первая сфера – тело, то есть его здоровье, красота, энергия. Вторая – действие в удовольствие и наслаждение от процесса достижения желаемого. Третья сфера – любовь включающее понимание общения и четвертое это жизнь со смыслом. У каждой из нас есть особенный дар, щедро подаренный нам Творцом, и мы уже обладаем неимоверной ценностью и уникальностью. Только некоторые из нас упорно не доверяют себе, прячут свой талант, свои желания открыться и дать этому миру чудо. Нас ценят другие. Нашими способностями восхищаются, а мы все больше и больше сжимаем кулачок неверия в свой талант и способности. Тратятся колоссальные усилия на сдерживание своего потенциала. Это очень сильно утомляет и растрачивает ресурс, делает нас немного несчастными. И как бы мы ни старались противодействовать себе же настоящей естественной, Аромат нашей ценности и способностей наполняет все вокруг. Поэтому, дорогие девочки, каждый из нас – это ларец с драгоценными камнями. Я очень люблю то, чем наполнена моя жизнь. Вот мои наблюдения. Чаще всего женщина реализуется в тех направлениях, где она способна отдавать, творить добро и помогать другим. И тогда ее сосуд любви и счастья наполняется с огромной скоростью. Я занимаюсь своим любимым делом, и мы помогли тысячам наших выпускников. Через них десяткам тысяч людей в этом мире. Это наша общая миссия – сделать диетологию понятной, простой и доступной. Каждому. Сами посудить. Женщина, как никто другой, уже много знает о блюдах, о способах приготовления, о вкусных уникальных рецептах. Она с радостью смотрит, как ее любимая семья наслаждается приготовленной ею едой и нахваливает хозяюшку. Остается только пойти дальше и еще больше узнать о живой и разрушающей еде, о премудростях коррекции веса, о секретах диетологов, о соотношении белков жироуглевода в рационе, о лечебно-оздоровительном питании, о том, как правильно и легко составить меню, удовлетворяющее и оздоравливающее любого члена семьи. Представьте, вы узнали, как влияет система питания на жизнь и счастье женщины. Понимаете, что оно дает не только силу и энергии, а помогает избавиться от стресса. Знаете, что психологический комфорт при похудении – важнейшая составляющая успеха. Знаете продукты и условия, способствующие выработке серотонина и других гормонов счастья. Любовь к себе и миру это тоже можно достичь, соблюдая нехитрые секреты питания и здорового образа жизни. И когда у вас есть знания, четкие алгоритмы, опыт и понимание важности здорового питания, правда, этим хочется делиться и искренне помогать своему ближайшему окружению. Таким образом, дорогая моя, ты улучшаешь свою и чужую жизнь, ты творишь добро, а ему цены нет. Это твое богатство, клад, золото. Творить добро — это клад. Не каждый человек может найти сундук, открыть его и получить драгоценности. А ты это сделала, раскрыла себя, сама создала свое счастье. Тело, дело, любовь, смысл — все у тебя в балансе. Ценю и восхищаюсь тобой, милая. До новых счастливых встреч!